Ч ⁇ как то Как то вщухление? Чё там? <Слыш> Сдох тап, ты да. Алло! Ч как тебе вообще? Ебать, как холодно Ну ты ч товарища нечисть выходит, блядь! Я а те как что понравилось? Отлично, первый раз. Сага, нормально, знаешь? Застался на самом деле. О? Застался. Нихал, нихал, о, о, о, нихал галси, раньше галси. Я по-китайски сказал, я нырнул в прор. Нет, раз познакомиться с вами что, как тебе, Юль, как тебе? Прикольно. Освежает, приободряет. Освежает, приободряет, да? У меня сейчас трусочки, волосы. А -а -а. Что там, не замерзли у тебя Н ноги? но пальчики уже немножко кочнеют. На, на, на ногах? Сапожках. Ну, у меня сапожки, они 9 сезон. Right. Да. Волосы. А также можно удобно греть ноги вот так вот после купания в проруби. <решение> Айда, красотка. Анбоксинг крылышек из соуса. Под Ива Бат из соуса. В компании Юлия из Питера. Юпитера, из Юпитера и саги. Что, крещение? Давайте. крещение. Боевое крещение. <связывается> Боевое крещение. <связывается> ну что же, мы сейчас собираемся пойти купаться в крещенские морозы. А вот, а решили прямо из тачки выйти. Вот. Даже вот <связывается> девушка здесь, так сказать, тоже <связывается> решил поддержать. Я нашел халат и решил прямо из тачки. Довольно далеко идти, кстати. Тоже, ребятки давайте протестируем этот аттракцион поймать нужно полно красота да ребятки Я пошёл по По второму разу нормально уже? По второму <с разу уже в привычный. Уже как, да, уже спокойнее, так сказать. С высоты. Спокойнее, Первый раз Ну все что, сейчас главное до машины дойти. Добежать. С честью, с установкой. Всем здоровья. Колоссального Новый год. Всем здоровья. Подписывайтесь на канал. Это прекрасно. ЮТВ. ЮТВ, да. На канале UTV 2. Я каждый год стараюсь ходить. Вот. В том году, конечно, было поинтереснее. Ну, про склады, там и костер тоже был. В этом году без костра, но вода вообще морозная. Я подорвал одного дружища, который вообще даже не христианин, но пошел. Пожалуйста, а вот вы как-то к этому готовитесь в течение года? Закаляйтесь, может? если честно? Ну, даже нет. Даже особо нет. Ну, конечно, я там холодный душ иногда могу попринимать. А для чего вообще вы это делаете? А, ну, в общем-то, ради фана. Ну, для оздоровления. Вот я, вот, кстати, сейчас уже даже не холодно. Почему так? Представляете? Ритуал, понимаешь? Да, понимаю. Стихи воды, стихи огня, стихи воздуха. Стихи огня. У меня уже руки замерзли. Да? Может погреть. уже побежите? Руки. Мы. Так, ну все. Как, как... как... огню. часть прошли. Пойдем дальше. Все, бегом! <свят> это сделали, мы молодцы вот, Даже получилось намного легче, чем мы ожидали Никто не замерз, никто не бежал Особо... Прямо так вот можно насладиться уже Когда по второму разу это все делаешь Я, конечно, знаю, что вообще не записался И вот наша мама поспевает Наш оператор Ну как? Оператор, ты не замерз, оператор? Оператор, ты не зовёшься? Я Ну, естественно, естественно. Заходи к нам, у нас тепло. А чтобы было теплее, мы закроем окно. Ух. Ух ты! сосочки, что ли? Герценская вода светает. Класс. Нужно расстирать вообще на самом деле. У меня был газус, А всего лишь минус одиннадцать на самом деле. А в так же не так уж и много. Здесь было теплее. Да. Слушай, бедрики, бедрики, нормальные бедрики, Да, бедричок, бедричок. Интересно, на бали так у вас было? Не так уж и далеко, мы только были на самом деле. Наведи специальный лед, приводит его в бедру и сидят в холодоводе. Ну, собственно, вот это вот. То, где переодеваются люди вот, там вот. вот эта штука но мы решили в машине потому что машина нам теплее вот. а дойти до нее в принципе проблем нет на драйве пока идет волна тепла а <сп Lacanella> Конечно, <сходите>. cioè, рано, я считаю что на крещение нужно купаться каждый раз каждый год нельзя пропускать это драйв, это его нужно поймать, не упустить. Халявный драйв, ребят. Лучше всякого энергетика, лучше всякого кофе. А в халате вести машину — это особый кайф. Особый кайф. Майами. Тачка из Майами просто, ну, понимаете, она нас принуждает оказаться в Майами. Садишься в эту тачку, и ты оказываешься в Майами. Ты сразу в халате. Ну, представляешься в халате.